Если можно, мы вам также дадим еще одну информацию. Это о том, каково количество обращений в Центральную избирательную комиссию от разных субъектов, из разных субъектов Российской Федерации, где идут выборы. Вот картинка, вот это вот фиолет, красивый цвет, такой фисташковый. Менее трех обращений у нас есть из регионов. Остальные регионы, вот там чуть более четырех, Татарстан, 4, Оренбургская область, 4, Ленинградская область, если порядка возрастания, тринадцать, Москва, 35, и 192 Санкт-Петербург. А, пожалуйста, у нас еще один слайд есть, напомните. А это горячая линия. Это горячая линия. Да? А, количество обращений, понятно, вот этот вот такое светло-светло. Коричневый или как его назвать, я не знаю. Какой цвет? Брусничный. брусничный. Вот говорят, брусничный цвет. Это Санкт-Петербург, 63. Все остальные регионы вот, представлены таким сегментом. там Думаю, что меньше трети, четверть приблизительно из остальных субъектов. И есть э, большинство субъектов, из которых вообще заявлений нет. Но мы по Санкт-Петербургу достаточно много работали и работаем, взаимодействуем. С избирательной комиссии города Санкт-Петербурга. Правда, создаем и проблемы. А, пожалуйста, ролик включите. Не уходи. Да, конечно. Так, так, уважаемые коллеги, значит, нам сейчас пришло с письмо из Центральной избирательной комиссии, в связи с которым нас обязали сегодня до 17 часов дня, Передать всю информацию об имеющихся выдвинутых кандидатах в систему ГАЗ-выборы. В связи с этим, к сожалению, комиссия вынуждена приобретать прием документов. К... Приносим свои глубочайшие извинения. Очевидно, за ее будет уже завтра. Совсем спасибо. Илья. Уважаемые обязала Центральная избирательная комиссия работать. К сожалению, есть, нажать, вот, я, я, инфор я вас информирую, что вот вышесто решение вышестоящей избирательной комиссии, вот только что там пришло, ЦИК, письмо заместителя председателя господина Булаева, о том, что нас сейчас обязали ввести данные в систему газовыбора. Мы не имеем права не исполнить это решение, вышестоящего по отношению а. к Санкт-Петербургской комиссии, поэтому вынуждены закрыться для проведения внутренней работы с документами. Как это то противоречит, противоречит, как это противоречит тому, чтобы принимать кандидатов? Учитывая то, что сегодня достаточно много кандидатов, сейчас, виноват, кандидатов. А, сейчас уже будет у нас достаточно много кандидатов, поэтому нам необходимо оперативно это все сделать, потому что ну, это решение ЦИК, мы не можем ему учиться. Извините, а, Вы можете принять решение, организация, чтобы организация. Мы вам. Можно, Можно задать документы, Вы можете принять решение? Да, У нас да, есть да, сейчас да, список тех кандидатов, которые здесь, здесь, здесь есть. Решение, вы можете их принять решение. завтра Но утром? мы да, будем принимать... Спасибо. Вы Выключайте это. Мне, мне хочется вы... два действия одномоментно сделать. Покаяться на колени, встать и поаплодировать. Изощренности ума молодых дарований. Покажите, пожалуйста, норму из нашей инструкции по порядку ввода. Муниципальные комиссии, абсолютно большинство, не обеспечивали вводу систему газвыбора, информации о кандидатах, которые подали документы. Поэтому Центральная избирательная комиссия вынуждена была напомнить вот этим молодым дарованием и более взрослым председателям избирательных комиссий о том, что информацию надо вести, чтобы все, кто интересуется выборами, эту информацию могли получить. Прикрывшись этим письмом, они начали закрывать. Ну, То есть это, на мой взгляд, элемент того что мы относим к составу административного или уголовного нарушения, когда, по сути дела, комиссия закрывается без каких бы то ни было ну, точно объективных причин. Вот. Мы по, по Санкт-Петербургу достаточно активно вас информируем о том, что происходит. Было заявление губернатора в Рио, губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич, по поводу ситуации, которая есть, где он говорил и о том, каким же образом сегодня работают отдельные муниципальные избирательные комиссии. И мы в своих комментариях, и всем, кто звонил, мы эти комментарии давали, нашим коллегам в СМИ, подтверждали, что действительно позиции в РИО по ситуации в муниципальных образованиях, по приему документов – Конечно, далека от нормальной, от штатной ситуации мы поддержали Александра Бича в этой части, так же, как поддерживаем и в том, что деятельность муниципальных комиссий точно должна быть существенным образом откорректированным. Мы вчера с коллегами нашими, имеющими юридическое образование в первую очередь, подготовили несколько суждений по этому поводу, как можно было бы изменить федеральное законодательство для того, чтобы ввести в штатный режим на следующий избирательный цикл деятельность муниципальных избирательных комиссий. Нам представляется, что это сделать можно, достаточно несложно. Мы надеемся отдать наши суждения законодателям для того, чтобы они смогли оценить ли такие внесения, такое внесение изменения. Центральная избирательная комиссия, как вы помните, все не обладает правом законодательной инициативы, но это не мешает нам формировать свою позицию по тем или иным проблемам. По муниципальным комиссиям мы такую проблему сформировали. Их коллегам в регионах я обращаюсь. Мы вам, думаю, в среду, в четверг, наш первый вариант этих Возможных предложений вышлем, пожалуйста, обсуждайте, подумайте, и мы с вами где-нибудь, наверное, выделим время для того, чтобы в формате ВКС пообсуждать эти предложения, оценить их дееспособность и необходимость такого внесения. Но у нас есть традиция, как в том фильме 32 декабря, мы каждый год ходим в баню, не дать слово Санкт-Петербургу было бы грешно. Виктор Александрович, если можно, меня коллеги попросили, чтобы вы не читали тот текст, который есть, а своими словами, потому что они его трижды уже слышали. Вы своими словами скажите нам, пожалуйста, как меняется ситуация на сегодняшний день. Добрый день. Ну, по традиции, конечно же, в первую очередь я обращаюсь и, наверное, Элла Александровна слышит. Я говорю, она смотрит даже. Очередь, не пяти... просто слышит, она смотрит. Я... Она сегодня трижды позвонила по ситуации в Питере. Коллеги, которые были с ней, тоже эту ситуацию обсуждали. И я думаю, что на ее месте я бы предъявил иск, на, значит, ну, наверное, Санкт-Петербургской комиссии за моральный вред в тот момент, когда она находится на лечении. Это лечение не помогает, а наоборот, я думаю, сугубляет. Я думаю, что вы моральную ответственность хотя бы должны... Я не шучу. Абсолютно сейчас серьезен, не шучу. Поэтому шутка, которую вы сказали, она неудачная, и Александра серьезно по этому поводу переживает. Пожалуйста. Добрый день, Николай Иванович, и добрый день, уважаемые коллеги. Значит, в Санкт-Петербурге, Санкт э, как и констатирует тот факт, э, коллеги, которые пребывали по поручению руководства Центральной избирательной комиссии, работали. Э, сама э, муниципальная компания э, в целом э, проходит в штатном режиме, но действительно у нас есть э, нарушения, и сегодня э, в 9 утра Состоялось совещание с заинтересованными с представителями органов власти и управления, при этом приглашались сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и приняли решение в общем -то, более жестче принимать решения те, которые и реагировать на те, которые принимает избирательная комиссии муниципальных образований. В частности, сегодня обсуждался вопрос по Фрунзенскому району, по ТИК-29. Там тоже есть, мы видим, серьезные нарушения, поэтому буквально сегодня, сегодня территориальная избирательная комиссия по настоянию Санкт-Петербургская избирательная комиссия э, ликвидирует э, окружные избирательные комиссии и все же занимается избирательным процессом исключительно э, в рамках территориальной избирательной комиссии. Э, далее э, мы направляем э, в суды материалы, э, и наши коллеги об этом знают. Виктор Александрович, знают, извините, в перебил терпица. в этом. Да. Можно два слова только скажу? Да -да. Почта да. России вам выражает искреннюю благодарность, вы ее тестируете, все свои материалы, в том числе и в суды по административным, административным протоколу, вы направляете исключительно почтой, и они действительно доходят вовремя, практически в течение недели доставляются в суды, Поэтому и дальше отправляете почты, Питер город большой, ногами не находишься, транспорта в комиссии нет. Поэтому Почта, и только Почта, и Почта России выражает вам за это серьезную и искреннюю благодарность за то, что вы ее таким образом тестируете. Все проходит удачно в штатном режиме. Пожалуйста. Действительно, мы понимаем это дело для оперативности решения вопроса. Теперь будем направлять все материалы в судебные органы исключительно нарочным путем. Далее, значит, по следственным материалам по статье 141 следственные органы приняли наше обращение во внимание и уже документы находятся на рассмотрении по тем обращениям, которые мы направили ранее. Теперь, по всем остальным нарушениям, которые возможны или будут, мы будем принимать самые жесткие э, меры для того, чтобы... Спасибо, Виктор Александрович. Порядок Спасибо. Сам... Я сегодня с утра, как всегда, не спал, утром проснулся и что-то мне в голову взбрела шальная мысль. Решил почитать письмо Горького, ответ Горького американского журналистам, который заканчивается «С кем вы, мастера культуры?» А потом понял, что это вот такая мысль пришла ко мне только в связи с теми событиями, которые у вас происходят. Ты хочешь задать в целом избирательной системе Питера, а с кем вы мастера культуры? Спасибо, Виктор Александрович. Точно не с нами. И, коллеги, кто был в Питере, есть желание высказаться? Да, пожалуйста, Александр Евгеньевич. Спасибо большое, Николай Иванович. Ну, пожалуйста. Мы вчера вернулись с коллегами из Петербурга. В ходе поездки было... Много мероприятий, в том числе участие в рабочих группах э, Горосбиркома, участие в заседании Горосбиркома, я о себе в данном случае говорю. Посещали избирательные комиссии муниципальных образований и с предварительным их уведомлением и э, внезапно мониторили, э, какова там ситуация. Встречались на площадке, уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга, с представителями политических партий. Там же встречались с представителями наблюдательских, общественных организаций. В целом получили очень много интересной, важной информации. Я думаю, что эту информацию предстоит проанализировать и обобщить. Если позволите, я по результатам своей поездки подробную докладную записку подготовлю. Ваш адрес. Сегодня, сегодня хотел бы просто вот о некоторых нюансах из жизни городской избирательной комиссии рассказать. Дело в том, что сегодня в городе наблюдается большое количество отказов в регистрации. Эти отказы зачастую по надуманным или даже, образно говоря, высосанным из пальца обстоятельствам. Мне много всякого интересного рассказали. Но вот самая экстравагантная причина отказа кандидату в регистрации – это неполная оплата работодателям кандидата страховых взносов соответствующие фонды. Что касается рекомендаций... Сейчас мы что, цик... должны были засмеяться или поаплодировать? Я не знаю, шутка такая. Это от уровня испорченности. Спасибо, да. Я напомню, что мы выдавали горосберкому Санкт-Петербурга рекомендации рассматривать, исходя из имеющихся в городе ситуации, жалобы максимально оперативно и при наличии возможности реагировать максимально оперативно и жестко, в частности регистрировать решением Горосберкома, когда это возможно. Но вот на практике оказалось, что не всегда к нашим рекомендациям прислушиваются. Вчера, допустим, на заседании Горосберкома рассматривалось несколько жалоб, связанных с решениями ИКМОС молнинская Там отказали трем кандидатам на основании того, что в их подписных листах не было указано слово «многомандатный». При этом, напомню, федеральный закон требует только, чтобы были указаны номер избирательного округа и его наименование. Требования об указании там, одномандатный или многомандатный избирательный округ в федеральном законе не содержится. Рабочая группа Горизбиркома подготовила э, вполне состоятельное решение о том, что решение ИКМО надо отменить, а кандидатов надо зарегистрировать. Но Вчера на заседании Горосбиркома, в ходе дискуссии, которая состоялась, члены Горосбиркома вспоминали о соображениях гуманности, уважения к коллегам из нижестоящих избирательных комиссий, поэтому решение рабочей группы не было поддержано, было принято другое решение – направить документы в КМО на новое рассмотрение. А такое же решение было принято по 22-му ТИКу в отношении кандидата Первовского. А, наше заверения мои и некоторых членов а, Горосбиркома о том, что этого лакита и если избирательная комиссия муниципальных образований а, действует, исходя из каких-то злонамеренных соображений, то они вполне могут повторно принять аналогичное решение. Они не возымели действия. А, и вот а, Письмо, которое я получил, уже находясь в поезде, двигаясь в сторону Москвы, один из членов городсберкома мне написал. Вчера в вашем присутствии СПБ ИК принял решение о жалобе Первовского. Если вы помните, несколько других коллег настаивали, чтобы Первовского зарегистрировал СПБ К. Не получилось. В итоге прямо вчера ТИК-22, на которого возложена полномочия ИКМО Самсоневская, отказала в регистрации Первовского, он тем самым нарушив решение городсберкома. Я бы хотел напомнить Горосбиркому, что в случае, если заявители будут неудовлетворены решением, они могут воспользоваться своим правом и жаловаться в Центральную избирательную комиссию. Мы будем рассматривать эти жалобы. Если наше мнение не совпадет с мнением Горосбиркома, мне кажется, ну, мягко так выражаясь, авторитету Горосбиркома будет нанесен ущерб. Очень не хотелось бы а, таким образом действовать. Николай Иванович, уже вы упомянули, ключевое событие, которое произошло, это заявление аврио губернатора Александра Дмитриевича Беглова, который сказал, что в городе происходит безобразие и злоупотребление, но грязные выборы никому не нужны. Мы очень надеемся, что это заявление повлияет на ход избирательной кампании и э, уверены, что ситуация в городе должна резко измениться. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. Мы тоже надеемся, что городсберком поддержит позицию в Рио Александра Ильича Беглова, а поддержит ее конкретными действиями, которые помогут этой компании быть понятны людям, они будут понимать принимаемые решения, и они осознанно пойдут на выбор, сделают свой выбор. И я думаю, что все-таки то, на Предложение-то оценка, которую Александр Медведевичем дала, она объективна. И я думаю, что и Виктор Александрович, и члены городской избирательной комиссии, надеюсь, и главы муниципальных образований, а я уже тысячу раз говорил и не скрываю, что основными организаторами всех этих негативных действий в муниципальных комиссиях являются главы муниципальных образований, отдельных муниципальных Отдельных районов Санкт-Петербурге. Я думаю, что все-таки в этой части благоразумие наступит. Коллеги, есть необходимость дальше продолжать? Нет? Тогда у нас есть с вами три региона, которые мы хотели бы информацию послушать о ситуации. У нас есть...